Кредитный менеджер – это специалист по кредитованию клиентов, в обязанности которого входит выяснение обстоятельств выдачи кредита, а именно первичная оценка надежности клиента, кредитного риска, изучение информации, предоставленной потенциальным заемщикам, о его доходах и бизнесе, а также непосредственное оформление кредита. Миссия кредитного менеджера заключается в ответственности за судьбу оформляемых им суд, что в свою очередь отражает на предъявляемых заемщику требованиях и качестве кредитного портфеля банка. Близкими профессиями для кредитного менеджера являются профессии. Бухгалтер, Экономист по финансовой работе Кредитный консультант Кредитный контролер Специалист по кредитованию юридических лиц Кредитный менеджер осуществляет организацию и проведение операций по кредитованию, а именно Консультирует и проводит собеседование с потенциальными заемщиками Оказывает заемщику помощь в заполнении заявления на предоставление кредита и осуществляет его проверку Формирует кредитное дело Осуществляет сбор и обработку документов, необходимых для формирования кредитного дела. Осуществляет мониторинг и контроль текущих кредитов. В обязанности кредитного менеджера, кроме работы с клиентами и заключения кредитных договоров, входит изучение современных технологий в сфере кредитования, изучение законодательства, консультации работников банка о всех нововведениях в их работе. Также кредитный менеджер вносит предложение по разработке внутренних нормативных документов банка по усовершенствованию методов работы. Результатом работы кредитного менеджера является увеличение доходов и рентабельности банка. К основным профессиональным навыкам кредитного менеджера относятся знание законодательства и нормативных документов, знание современных методов получения, анализа, обработки информации, основ банковского дела, экономики, организации труда и управления. Умение выявлять потребности заемщика в кредитных продуктах и их характеристиках. Умение оказывать заемщику помощь в подборе оптимального варианта кредита в соответствии с выявленными потребностями. Владение навыками делового общения с заемщиками. Кроме того, в деятельности кредитного менеджера важную роль играют умение хорошо и быстро считать, ориентироваться о любых документах, внимание и усидчивость. Одной из самых главных черт является ответственность. Кредитный менеджер работает с клиентами различных категорий возрастов и доходов, поэтому ему необходимо обладать уравновешенным характером, чтобы общение с людьми было всегда спокойным. Не менее важными качествами кредитного менеджера являются терпение и средствоустойчивость, так как специалист должен спокойно воспринимать неожиданность нестандартной ситуации. Требования к оснащению специальных рабочих мест для инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата с учетом выполняемой трудовой функции предусматривают.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 При определенных способностях и стремлении есть возможность стать руководителем филиала банка, заместителем главы банка или финансовой организации. Одна из наиболее востребованных банками профессий- кредитный эксперт. Практически в каждом крупном банке реализуются программы кредитования на покупку жилья, потребительского кредитования и автокредитов. В условиях сегодняшнего активного роста таких проектов от кредитных менеджеров зависит состоятельность банка.